Сегодня 18 мая 2022 год. Начинаем наше чтение. Тайна Наполеона, Эдмунд Лепелетия, раздел Путь к славе, У Ленчиц. Стоя, пороге... <coughs> Стоя на пороге своей зеленой лавки на улице Монтрей. В Версале бабушка ложь занималась отпуском клиентов, не забывая материнским оком поглядывать на карапуза, пухленького и Краснощекова, который возился среди капусты и моркови. «Анрио, Анрио, опять ты тащишь, что не попало в рот? Ты же заболеешь!» покрикивала она время от времени, когда малыш собирался засунуть в рот морковку или откусить кусок репы. Добрая женщина продолжала отвечать на требования покупателей, не переставая ворчать. Вот тоже мальчишка, прости господа. Что за аппетит, что за баловник? А все-таки какой славненький. И она прибавила добродушно, обращаясь к покупательнице. Ну, милая, чего же вам еще нужно? Вдруг, прервал деликатное занятие, состоявшее в отмеривании салатной приправы для горожанки, покупавшей салат. Она громко вскрикнула от удивления. В двери появился рослый юноша, сопровождаемый офицером, который вел под руку женщину в кисейном платье и высоком кружевном чепничке. Молодой человек был одет в гренадерский мундир. Он улыбнулся, протягивая руки. Ну что же вы, бабушка Гош, разве не узнаете меня? Сказал он, крепко прижимая к груди добрую женщину взволнованную, дрожащую от радости и преисполненную гордости. Покупатели с изумлением разглядывали кабриолет, который привез из Парижа молодого человека и его спутников. Все любовались новеньким мундиром, шапкой, шарфом, поясом и золотым эфесом саблей юного вояки, а комушки уже перешептывались. Это капитан. «Господи, да я отлично знаю его!» – сказала одна из них. «Ведь это маленький Лазарь, племянник Зеленщицы, тот самый, которого она воспитывала как сына. Еще недавно мы видели, как он играл со сверстниками, сорванцами здесь на площади, а теперь вдруг стал капитаном». «Да, милая мама!» – сказал Лазарь Гош своей тетке, которая была для него приемной матерью. Ты видишь меня, капитан? Да? Вот так сюрприз, а? Правда, я произведен только вчера, но нагоню потерянное время, клянусь тебе. Первым делом я бросился сюда, чтобы расцеловать тебя, моя родная. Я хочу, чтобы ты первая отметила мой чин и навязываясь к тебе на обощение с моими друзьями. Игош представил своих спутников. Франсуа Лефевр, лейтенант, товарищ по гвардии. Человек солидный. И ведь это он учил меня владеть оружием, сказал Гош, дружески похлопывая товарища по плечу. А теперь ты стал моим начальником, весело ответил Ликвев. О, ты еще догонишь меня и даже, быть может, перегонишь. Ведь война – это лотерея, в которую любому может выпасть билет с выигрышем, но при условии, конечно же, остаться в живых. Но позволь мне закончить мое представление. Матушка, вот Катрин, жена Лефевра, продолжал Гош, указывая на бывшую прачку с улицы Рояль-Сен-Рох. Катрин поспешно сделала два шага вперед и без церемонии поставила обе щеки которая и расцеловала их. А теперь, сказал Гош, когда все познакомились, мы покинем тебя на минутку, матушка. «Как, вы уже уходите?» – недовольно отозвалась зеленщица. «Так не стоило бы и приходить в таком случае. Успокойтесь. Мы только зайдем кое-куда. Здесь поблизости с Лефевром. Тут есть офицеры, которые нас ждут». Прибавил Гош, подмигивая товарищу, словно предупреждая его не выдавать секрета. О, ну мы придем, мы недолго задержимся, я думаю. А тем временем ты состряпай-ка нам великолепное рагу, секрет которого известен только тебе одной. Из гусиных потрохой с брюквой, не правда ли, сорванец? О, это очаровательно. Рагу из потрохов. Кроме того, Катрин, нужно поговорить с тобой относительно вот этого карапуза, который присе на курточке смотрит на нас такими удивленными глазами. «Относительно маленького Анрио?» – удивительно спросила Зеленчица. «Да», – ответила Катрин, – «речь идет о маленьком Анрио, гражданке. За него я явилась к вам, без этого я бы не оставила Лефевра одного с капитаном Гоша. Я им вовсе не нужна для того, чтобы, что они собираются делать в лесу Сатари. Я хочу поговорить с вами относительно этого крошки. Ладно, поговорим о мальчике, а тем временем вы мне поможете чистить брюклу, предложила желенщица. Потом мы свернем шею курочки с яичницей на шпике, это будет вкусно. Что вы скажете, ребята? Дивная вещь, яичница на шпике, сказал Фебру. Матушка делает ее замечательно. Ну, пойдем. Женщин надо оставить наедине, чтобы они могли на досуге и поболтать, и постряпать. До скорого свидания. Нас ждут. Друзья отправились на таинственное свидание, тайна которого, казалось, была известна Катрин. Оставшись наедине, обе женщины занялись приготовлениями к ожидаемому пиршеству. Очищая зелень и помогая ощипывать курицу, Катрин рассказала зеленщице, что она явилась за ребенком, чтобы отвести его к матери, так как та пожелала. Добрая зеленчица разволновалась. Она очень привязалась к Амрию, который напоминал ей Лазаря, когда тот еще был совсем маленьким и играл у ее дверей. А Катрин поведала ей о том, что муж уезжает, и потому-то приходится так торопиться с сыном Бланш де Лавелин. А куда вы отправляетесь? Осведомилась бабушка Гош. Черт возьми. На границу, где идет сражение. Лефевр будет скоро произведен в капитаны. Как лазарь. Да как лазарь? Да, в 13-м пехотном полку он получит приказ направиться в Берден. «Ну, так как же это? Ваш муж отправляется в действующую армию. Почему же маленькому Анрию не остаться пока здесь? Вы можете видеть его столь часто, сколько захотите. А когда настанет время вести его к матери, вы возьмете его. В этом есть маленькое затруднение», – улыбаясь, ответила Катрин. «Дело в том, что я отправляюсь вместе с Лефевром. Вог вы моя красавица. Да, тринадцатый бабушка Гош, у меня в кармане патент название маркетантки. Катрина улыбнулась ребенка, который не спускал с нее глаз, а затем вытащила из-за корсажа бумагу большого формата, испещренную подписью и скрепленную печатью военного министра и торжественно потяну, протянула ее ждельщицу. Вот видите. Назначение в порядке. И я должна явиться в полк через неделю. Это последний срок. Приходится очищать Верден от роялистов, которые вступили там в сговор с принцем Брауншвейским. Ну да, мы их выпьем из гнездышек. Выбьем, выбьем, весело прибавила новоиспеченная маркетанка. Бабушка Гош с удивлением смотрела на нее. «Как? Вот вы и маркетантка?» – сказала она, покачивая головой, а затем, бросив на мадам Санжень взгляд, полной зависти, продолжала. «Ах, это славная служба!» «Как я любила ее в молодости!» «Идешь под треск барабана, видишь незнакомые страны, Целый день тебя окружает одна радость. Солдату так хорошо в палатке маркетанки. Он забывает там все свои невзгоды и мечтает о том, как станет генералом или капралом. А потом вдруг разгорается сражение, и вот тогда на тебя уже не смотрят, как на бабу, способную только хныкать и визжать от грохота пушек. Тут ты являешься частью армии. И за два сут наливаешь вместе с маленьким стаканчиком геройство и храбрость. Ведь водка, которой торгует маркетантка, это тоже порох. Ее пары уже не раз обеспечивали победу. Я восхищаюсь вами и охотно желала бы быть на вашем месте, гражданка. Право же, если бы я была моложе то я тоже попросилась бы в полк, чтобы сопровождать моего Лазаря, как вы сопровождаете Лепела. Но, ребенок, что же вы будете делать с ребенком на переходах, в грохоте снаряда? В качестве маркетанки я имею право на экипаж и лошадь. Мы уже купили это на наше сбережения. С гордостью сказала Катрин. Я продала свою прачечную. Да или Лефевр получил к свадьбе небольшую сумму денег. Досталось наследство от отца, мельника Руфахи. Это в наших краях, в Альзасе. У нас нет недостатка ни в чем. И крошке будет удобнее нашей тележке, чем сыну главнокомандующего. Ведь не правда ли, тебе будет удобно. И ты не пожалеешь, что отправился с нами, сказала она взяв карапуза и поднимая его кверху, чтобы расцеловать. В этот момент раздался звук шагов, и напуганный ребенок спрятал голову на плече Катрин. Вошел Гош, опираясь на руку Лефевра. Половину его лица закрывала повязка, сделанная из носового платка, насквозь промокшего от крови. «Не бойся, матушка!» – крикнул он с порога. Это пустяки, это просто царапина, которая не помешает мне сесть за стол, весело прибавил он. Ах, боже, он ранен. Что же случилось, закричала бабушка Гош. Вы повели его туда, где убивают лейтенант Лефевр. Гош стал смеяться и сказал. Не ли февра, мама. Он был просто моим свидетелем и довольно, в довольно, в довольно глупом деле. У меня состоялась дуэль с одним из сотоварищей. Повторяю, ничего особенного не произошло. О, я там была уверена, что с вами не случится ничего серьезного, сказала Катрин. Ну что он? Гош ничего не ответил. Он стал успокаивать свою приемную мать и, попросив воды, промывал глубокий порез, проходивший вдоль всего лба и заканчивающийся у переносицы. Гош был с Храбрый, как всегда, сказал Лефевр, когда-то в гвардии, а впоследствии в ополчении, служил поручик Сэр, самый неуживчивый человек, какого только можно представить себе. Он обозлился на Гоша из-за потасовки, происходившей в кабачке, когда Лазарь вступился за своих старых товарищей, простых гвардейских солдат. Этот негодяй донес на него». Гоша, наказал, Гош, Гоша наказали трехмесячным тюремным заключением, так как он отказался назвать своих товарищей, которых разыскивали. После освобождения из-за тюрьмы сэр и Лазарь встретились. Надо вам сказать, что сэр, слыв за хорошего бойца, он был грозой всего квартала и уже нескольких человек убил или ранил на дуэли. «Опасно было идти драться с этим брэпером», заметила старушка Гош, взволнованная той опасностью, которой подверг себя ее дорогой Лазарь. «Но дуэль не могла состояться даже тогда», сказал Лефевр, «так как Лазарь был еще лейтенантом, а сэр – капитаном». Да, лишь только Лазарь сравнял сообщение со своим противником, вот они и решили встретиться». Но ведь мой лазер такой храбрый ловкий как мог он получить этот ужасный удар очень просто мама улыбаясь ответил Гош. хотя я и небольшой охотник до таких схваток но в данном случае невозможно было оставить безнаказанным угрозы и оскорбления этого негодяя он проводил трепет на вид он приводил в новичков, он оскорб... оскорбил жену отсутствующего друга. Липьев со слезами на глазах схватил руку Гоша и крепко пожал ее, после чего, обернувшись к жене, сказал, это он дрался за меня, за нас. Да, ведь сэр говорил, что 10 августа у тебя в комнате прятался любовник. «О, чудовище!» – воскликнула растерженная Катрин. «Где он? Теперь он будет иметь дело со мной. Скажите, пожалуйста, где этот негодяй?» «В госпитале. сраной в животе, которая вряд ли заживет раньше, чем, чем через полгода», – ответил Лефил. «Если он поправится, я с ним постараюсь повидаться, чтобы свести счеты за себя и за Гоша». «У нас есть теперь более важные обязанности. Наше оружие может пригодиться для более высоких целей», – друг ли Лефевр. Энергично возразил Гош. «Отечество в опасности. Родина призывает нас. Забудем же личные счеты. Мой противник оклебетал и оскорбил меня сверх того. Он утверждал, что я просил о переводе в Северную армию, чтобы скрыться от него». Он заставил меня против желания обнажить саблю и доказать ему забияки, что смелого солдата запугать нельзя. Зато он и получил хороший урок, который надолго будет памятен ему. Ну а теперь поговорим о чем-нибудь другом. И если рагу готова, окажем ему честь. А твоя рана? Заметила все еще испуганная зеленчество, ставя на стол миску, источавшую аппетитный запах. Ну, весело, сказал Гош, усаживаясь и развертывая свою салфетку. Австрийцы и прусаки, наверное, нанесут мне еще не одну рану. Одним рубцом больше или меньше, ведь это не так важно. При всем том, кровь уже остановилась, вот посмотрите. Он беззаботно снял повязку и открыл шрам, по которому впоследствии можно было узнать воинственное лицо будущего знаменитого генерала. Друзья, кто забыл подписаться, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, кликайте на колокольчик, ставьте лайки. Завтра, как всегда, в 11 встречаемся. И у нас будет воспитанница Сен-Сира, все с тоже с главы «Путь к славе» Наполеона. Пишите комментарии, кликайте на колокольчик, ставьте лайки. До новых встреч в эфире. До завтра.